Всем большой привет Подписчики Случилась такая беда Сгорела у нас чудесная синяя лампа Которая пользовались несколько лет Перегорела лампочка в ней. Когда Стал искать их в магазинах Оказалось, что нет их в продаже И продавцы Городили всякую Всячину О том, что там специальная какая-то лампа Которая очень дорого стоит, из специального стекла. Начал выяснять все проблемы эти в интернете. Оказывается, что здесь применяется обычная лампа накаливания с синим цоколем, то есть синим стекло, которое получается за счет добавления солей кобальта в расплав. Почему синий цвет? Потому что... Это тепловая лампа, для того, чтобы она не, свет, не слепила лицо при лечении каких-либо заболеваний в области лица. А так, это обычная инфракрасная лампа. Стал искать какую-то замену, в магазинах есть специальная лампа инфракрасная, зеркальная, которая красная, но свою функцию... В нагревании каких-либо предметов Через инфракрас Они выполняют еще лучше, чем эти самые синие Но она, она стоит 100 С небольшим рублей Главное условие, чтобы была мощность Ее не более 60 ватт Я испробовал эту лампу То есть поменял, вкрутил ее В, в сам рефлектор И отлично получилась Замена Сейчас покажу, как она работает. Вот она лампа красная. Получается вот такой рассеянный красный свет, который мягко прогревает ту поверхность, которую вы собираетесь лечить. И вполне по цене приемлемая эта лампа. Вообще эту лампу по Википедии придумал Русский врач Минин еще в начале века 20 И она применяется широко в физиотерапии для излечения каких-либо инфекционных заболеваний, для долечивания. Уже давно. А заменяется обычной лампой. Спасибо всем за внимание.